Всем привет! Сегодня мы будем проходить у дельдийских боссов. Сделаю небольшой гайдик для вас на данную локацию, на данных боссов. Проходим мы сегодня обычную и также высокую сложности. Посмотрим, что у нас да как получится из этого. Команду вы видите сейчас на экране. Зеленый иерихон, зеленый Хельбрам, красный Гаутер. Если у вас нет красной Мерлин, то вы используете зеленого густого. В принципе, он сейчас единственный густов на данной локализации. Но в любом случае напомню, что он должен быть зеленый для заморозки. Чем мы сейчас занимаемся? Обратите внимание, как именно я ставлю умение, и ерихон. То есть я не Использую сначала кровотечение, потом ее первый скилл, а использую наоборот. Сначала ее скилл первый, потом уже кровотечение. Почему? Потому что э, нет у нас задачи убить этого босса как можно, как можно быстрее. У нас задача на первом боссе его убить таким образом, чтобы мы наибольшее количество очков получили, наибольший урон мы ему внесли за один удар. То есть мы должны ультануть Ирихон так, чтобы она нанесла, ну от миллиона и выше урона поэтому наша задача полностью это все реализовать мы используем нашего густого для того чтобы заморозку второго третьего уровня навесить на противника желательно конечно третьего уровня также от хельбрама у нас задача повышения характеристик связанными с атакой то есть крит шанс крит урон и этого нам достаточно будет хотя бы второго уровня использовать это уже хорошо ну и, естественно, крит-шанс у Ирихон мы подымаем, плюс ее ульту накапливаем. В принципе, все, что вам нужно знать, вы уже услышали. Вешаем заморозку, используем умение, которое повышает связанные с атакой характеристики, ультуем. Стараемся ультануть так, чтобы оно критануло. Все, вот такой вот у вас гайдик маленький на обычную сложность. Здесь вы потому что накапливаете максимальное количество очков, а дальше уже на высокое вы добираете столько, сколько вам нужно. Ну, естественно, сколько вам э, получится, но как минимум добираете так, чтобы у вас было максимальное количество всего у меня около 1400-1500 очков получается за прохождение гильдейского босса, первого и второго в сумме. Сейчас вы видите на экране, как это вообще происходит. И мой геймплей вполне-вполне обычный. Я, в принципе, как бы это сказать, решил отдельно видеоролик записать, отдельно звуковую дорожку положить. Почему? Потому что так удобнее. Так удобнее мне сейчас в данном случае, потому что звук перезаписать быстрее и удобнее, чем видеоряд. Тем более, видеоряд у нас получился такой, который довольно сложно было реализовать. Не с первого раза вы гильдейского босса сможете убить с максимальным профитом. Он будет очень неприятен, потому что он будет контролить ваших слабых персонажей. Ну, вы сейчас видите уже финальную стадию. Заморозка, повышение связанных с характеристиками умений и ульта. Бац! 1 миллион 292 тысячи пятьдесят. Вот такой вот урон у нас на высокой сложности. Довольно-довольно неплохо. 813 очков у нас получилось всего. Счет битвы. И мы даже не использовали, не завершили все наши задания. А, теперь высокая. Теперь высокая, мы довольно быстро здесь ее пройдем, но самое, самое важное, я вам скажу что. Я пробовал разные комбинации персонажей и пришел к выводу, что если у вас есть задание убить с отрывом 50 хп и выше у вашей команды, то используйте красного Мелиодаса, синего Галана, красного Артора и красного Гаутера. Почему? Потому что таким образом я смог 600 очков, по-моему, набрал, если я правильно помню. Для меня это было достаточно неплохо, неплохой результат, с, с учетом того, что другие персонажи, которых я здесь использовал, не выживали так хорошо, как эти персонажи. Как минимум, давайте учтем то, что он не имеет ни одного персонажа, эта команда не имеет ни одного персонажа зеленого и то есть урон повышенный он не сможет реализовать по нашим персонажам. Uh, какая здесь стратегия? На, в принципе, максимально быстро пройти этого босса, и красный Артур должен использовать третьего уровня своего, MC26> второй, второй скилл свой, для того, чтобы не было на нас много статусных эффектов. То есть не ограничение отхила, не ни, э, отравление, ничего-либо другого. Как вы видите, невосприимчивость у нас благодаря Артуру, поэтому очень и очень неплохо. Сейчас я попробовал э, на экране, вы видите, использовать ограничение отхила, потому что... Мало ли получится, но у данного босса нет возможности ограничить его отхил. То есть, чем дольше вы проходите, тем неприятнее вам будет. Тем, у... тем временем я накопил уже ульту у нашего красного Мелиодаса. И наша ульта у красного Мелиодаса, она зависит от того, есть ли у нас у противника какие-то негативные эффекты. Используем негативный эффект, добавляем ожог, чтобы у нас был, также добиваем до определенного количества хп, и вешаем еще молчанку, чтобы дополнительный был статусный эффект, и потом ультуем. В принципе вот такая вот у меня схема получилась, достаточно быстро я прошел, 155 тысяч урона нанес, не кританул, но этого хватило для того, чтобы пройти быстро и качественно. Ну что ж, вот такой вот видеоролик у нас получился, ставьте лайки, включайте колокольчик, с вами был как всегда Макс, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании, до новых встреч, пока!